Слово РУМ и слово ЗВЕРЦ для вас означает ОДНОЙ ПОР! Новый сигнал называется СОНСЕТГОРСК Всем привет! Мое вступление будет несколько больше, чем обычно, но вставок будет куда меньше, чем в прошлых видео. Я хочу немножечко кое-что прояснить. Дело в том, то, что некоторые недавние ролики получились достаточно вялыми или не совсем теми, которые вы привыкли видеть. Автор комментария, которого я сейчас закрепил у вас на экранах, разъебал меня лучше всех, кто это делал за последние полгода, а то и год. Так в точности прочитать человека лишь исходя из того, как он подает контент в конкретном ролике и по тому, как он себя ведет в каком-то видео, ну, это надо уметь, и он это один единственное, сделала всех комментаторов. Говорю без единой капли сарказма, меня за последние 3-4 недели накрыли достаточно сильно разные события в жизни. Да, если проблемы появляются порционно, они а все вместе, ты ощутимо быстрее их решаешь и потом сразу быстренько отходишь, но никогда все сваливается буквально за неделю-две считанные, и ты сидишь с каменным еблом и не понимаешь, что делать. Дошло это до того, что я начал тупо заговариваться при повседневной речи, когда с кем-то начинаю диалог, или же когда я пытаюсь нарисовать превьюшку и Перо у меня просто выпадает из рук. Ролики будут выходить в обычном режиме, конечно. Я в скором времени, думаю, оклемаюсь, качусь в колью. И мы снова будем с вами все вместе дружно макать в говно долбоебов. В моих роликах вы достаточно часто Встречаете разного рода нарушителей Некоторые из них нарушают правила Просто потому что не знают этого правила Или же не дочитали какой-то пункт Другая часть нарушает просто потому что В какой-то момент они заигрались И просто забывают о существовании Какого-то правила и думают что это никто не заметит Третий тип нарушителей самый конченый Как правило это донатные ребята Которые просто тоже заигрались Но они хотят доставлять этими нарушениями Дискомфорт другим людям которые им чем-то Не понравились. В простонародье пытаются просто кого-то выжить с сервера. И да, при первой же возможности, таких стоит сразу же как-то высекать с сервера и не давать им здесь играть. Вы, наверное, подумали, что в этом ролике против меня кто-то ополчился, но нет, я вас даже не разочарую, а покажу вам четвертый тип, а тип этот называется непробиваемый дебил, которому просто похер на любые аргументы, доводы и факты. Такому типу людей просто по боку, насколько ты процентов прав, сколько людей подтвердят твою правоту. В прямом диалоге он ничего особого тебе не скажет, но будет втихать записывать демку, чтобы просто тебе насолить за то, что ты нашел его нарушение, а он не хочет его принимать. В данном ролике вы встретитесь именно с таким типом людей. Так, ну чё, я себе взял имя Агачи-мученица, и теперь я буду с охуенным именем гонять на сервере. Заебись. У меня в инвентаре что есть? Сайга? Лицензию это, хочу. Это понятно. И лицензию дайте. Подойди. И ну знаешь, цель, как, значит, как она уже ломается, и... Это ты, блядь, ёбнулся по 300 раз дверь дергаешь, я уже перестал ее дергать, сука. Старый шизик, блядь. Нахуй тебя, а тебе чё? что? Вот, я тебе в ебу сейчас уйди от меня. Это мой, блядь. Найди друзей получше, значит. Иди, говорю, отсюда. Да, да, пойди, да иди нахуй, говорю, отсюда. че ты меня, блядь, толкаешь, бегаешь, придурок? отличная, Тебя плохо слышно, из подвала вылези и хуй из глотки вынь, бледина тупоголовая сука Слышишь, долбоёб, у тебя голос такой, будто ты, сука, вторым пилотом подрабатываешь, блядь На борте две двоечки, одна восьмерка, надрачиваешь, блядь Вот это второй пилот называется, иди нахуй отсюда это ебаная И сто блять дальше, Что дальше? Это мне горит деревенский выбледок С 2 и кью? Серьезно нахуй? Иди поднимай образование свое, свинья ебаная И груди нахуй отсюда, свинья блять да, да, да, свинота, придумай что-нибудь получше. ПТУшная хуила. Иди нахуй отсюда, ПТУшник. ПТУшник соси! Соси, говорю, ПТУшник, блядь. Ты кусок дерьмо, а нахуй, ты никчемный Никчемное дерьмо, блядь. Алло, гомонку игр нахуй отсюда. Зато я желанный ребенок, в отличие от некоторых, блядь. Может, ты нахуй сюда пойдешь, блядь? Вот ну ебаная, блядь. Ты <с> мне про свиню говоришь, имея, блядь, поросенка на аватарке? Серьезно? Да, да. Пизда. Тебя в мясном магазине, мобилизованным раздают в качестве подарка. Иди, говорю, нахуй. Твою идею Что ты нахуй, Ты тоже, давай. Микробандит. Микробандит. Микробандин. Один, два, Он мне оружием угрожает, помогите. помогите! Помогите! Оружием угрожает, помогите, бля! Он мне оружием давай, давай. угрожал. Помогите, пожалуйста. Он меня хотел убить. Давай, давай, меня, давай, меня, что а что давай, тебя обысил? У тебя в сумке по любому что-нибудь есть? Я терпила тебя, в этой ситуации, слышишь? Думаешь, слышишь? Я терпила, я потерпевший. Я терплю неуважительное сейчас, отношение раз, к себе. Все, я иду домой. Поехали, Поехали от отсюда. Меня Я тебя спас и в богатство играть не буду. Заебись, спасибо. Это твой дом? Нет, это мое убежище. А, ну окей, окей. Или таких, как тебя. Не против, я оружие достану но я ничего делать такого не буду не против Будь я микробандитом я бы не спрашивал у него а ему можно сюда дальнобойщиком это место для дальнобойщик а, -а, а понял понял поехали ко мне на хату рванули да можем просто по городу покататься догоняй, догоняй. Бля, можно как-то магнитофону у таксиста выключить, интересно. Поет трендовые песни TikTok, а меня это не особо устраивает. Слушай, а может на рынок скатаемся, посмотрим, что там как вообще. Ну, там перестрелка целая. Ну, мы рядом постоим. Там просто чел есть, который... Ну, ебать. А, такси. Как бы. я не выпрыгнул в том то и прикол я просто пересел с меня захотели еще плату взять но я же не терпила, блять я лучше из машины выпрыгну чем буду платить Ты так уже заплатил так вот приехали так а ну пару сек пару сек пару сек слышно да, можем тут поселиться или же по соседству но хрен его знает добавить игрока Я знаю что будет продавать таксист? Оружие. Иван, Иван, Иван, Иван. Не, ну ты можешь откамчаться тут э, крыться. Если менты за, за тобой на хвосте, будто да... тут вот садишься, прям под, Меня под этим. Не под прилавком Меня, ты если садишься. Что, не врач, помоги, врач, помоги, мне нужна вакцина, я тут недалеко живу. Так, а пойдем. почему в комендантский час не дом? Ну вот мой дом. Ой, меня. Так уже время вышло, а ты не дом. Что? Я только с дома вышел. Мне лечиться надо. Так вышел бы на это домой врачей. А как я должен до него достучаться? скучали по стоп-кадрам, а они уже тут как тут. Ну так вот, ребят, мы с этим таксистом решили досидеть комендантский час у нас как раз таки в этом ларечке. Да, у нас была допущена ошибка, мы подумали, что его можно использовать как жилье, как квартиру, как, ну, недвижимость для того, чтобы переждать здесь кам час Также хочу заранее вас предупредить, то, что претензии к одному из игроков у меня будут несколько ошибочные. Я ему буду предъявлять за фрикил, а также за то, что он сажает в тюрьму в камчас за его несоблюдение ну по факту мы реально не соблюдали камчас потому что мы находились не в квартире это наверное единственное в чем я буду не прав утверждая что-либо на жалобе Ну, потом меня естественно администрация поправит ну а теперь смотрите что будет дальше вы видели, что в газете Политкора написали то, что я шлю? Что такое? Знакомьтесь с нарушением правила соло рейдов. Оно очень распространено на разных серваках, и здесь оно, в принципе, особо ничем не отличается. Суть в том, то, что рейдить вы можете только, если вас больше чем три человека. Три человека и более это как раз то, что нужно для рейда нашему главному герою, но никак не один человек. Для другой госпрофессии название точно не помню. Вы можете сами открыть правила, там требуется два минимум человека, а ему нужно именно три, а он один. Давайте начнем с Азов. Полиция наоборот делает так, чтобы люди, граждане, неважно каких именно социальных слоев, чувствовали себя в безопасности. Но никак не стреляет в спину тем, кто пусть даже через три секунды, но начинает их слушать. Да, у меня была Сайга в и я, конечно же, мог ее достать. Ну, зачем? Я же не долбоёб, зачем мне нарушать правила ФРРП? Если я ловлю нарушителей, зачем мне так брать намеренно и, очевидно, нарушать правила? С этим я согласен. Алло, Чудо-Юда, ты что делаешь? Чё? Уй, а чё, ты чё творишь, спрашиваю? Ларёк, это не дом. Это помещение, которое я выкупил, и я могу там проводить свое время, как я захочу. Это ты виноват то, что ты не встал лицом к стене. Ты, блядь, придурок, ты должен я был не спустя, расстреливать, не прийти, а посадить в тюрьму, например, за неподчинение, если бы оно там было. А ты видел то, что я отвернулся и пошел к стене. Ты берешь, блядь, по мне стреляешь, ты ебнулся совсем. И ты после и этого мои нарушения вместе. пытаешься найти. В и себя приди. Вместе. Ты в курсе? Ты сейчас меня обзываешь. Во-вторых, ты не можешь разбирать свою жалобу. В Какую жалобу? У меня тэп тэп нет никакой тэп жалобы. Тэп я тэп увидел тэп нарушение, тэп. я тебя тэпаю, чтобы объяснить их тебе. Если ты сменил профу, это не значит, что ты... Ты должен был подать жалобу, и я должен был разбор... Это не значит что? То, что я не могу чела тэпнуть, который нарушил правила, причем так грубо и наплевательски, и ему объяснить, в чем его нарушение? Лицом к стене, ты проигнорировал мой предупредительный выстрел. Ты проигнорировал предупредительный выстрел. Бля, ты на ровном месте пал, заходишь ты... в пустую Бедный квартиру партнер. рейдить. Я, естественно, не пойму, что от меня хотят, помимо того, чтобы я встал ком лицом час. к стене. Что? Ну ком час, ком бля, час. ты квартиру обыскиваешь. Ну, обыскиваю ты зашел там ничего нет, кроме двух радиоприемников. Это не квартира, это Ларик, еще раз тебя объясняю. Пусть будет ларек, но это помещение, в котором я нахожусь. Короче, а я тебе сейчас объясню. Здорово. Мы сидим а, с челом на рынке, помещение себе выкупили. Я ему ключи передал, получается. Мы сидим весь комендантский час там пережидаем. К нам менты подходят, на нас внимания не обращают. Кто-то с нами разговаривает и так далее. Вот. А потом мы раз, сидим-сидим, нам выбивают двери а, тараном. Нас рейдят, оказывается. Залетает он, говорит лицом к Сине, раз, два, три... Отчитывает. Я сначала не понял вообще, зачем он двери выбил, если он видит то, что помещение абсолютно пустое, кроме двух челов и двух радиоприемников там нету, никого и ничего. У меня чел-сожитель а, мой становится лицом к стене, и я все время, оказывается, просто стоял тупил, и я в итоге разворачиваюсь, иду к стене, и меня он берет, тупо расстреливает нахуй. Его э, сожителя, э, точнее моего сожителя, он берет сажает за нарушение правил комендантского часа. Типа аж в первую очередь Камчас предусматривает и требует, э, чтобы чел находился не на улице, а в помещении. Камчаз предусматривает нахождение в своем доме, ларек не дом, машина не дом. А я тебе про машину район. ничего не говорил. Я взял недвижимость какую-то. Ну, не обобщай, говори конкретнее. Я, а -а -а. я снял недвижимость и Правда. нахожусь в этой недвижимости, на территории этой недвижимости. Я уже сам, наверное, подумаю, как мне ее для себя воспринимать. Как дом, как ларек, как какое-то убежище или как точку, где я могу еще переждать Камчат. Ты Ларе. еще раз говоришь я уже триста раз. Это помещение, предназначенное для продажи чего-либо. Ты не можешь там жить чисто теоретически и физически. Иван, ты... что думаешь? Знаю, наверное, Я тебе уже ситуацию брач... обрисовал, жду того вер... да, вердикта. Чела. У меня претензия насчет Фрикела, по потому что а... он убил вместо того, чтобы меня заковать и посадить за неподчинение и за фриполис, потому что он арестовал Чела. Из-за того, что он нарушил правила комендантского часа Мы сидели спокойно, пережидали комчаса Никого, ну, ничего внимания не привлекали Тут залетает чел Сажает за то, что он якобы не дома в камчас Не дома, это ну, на говорю, улице да. не дом. Я их зарейдил и одного убил, потому что он не подчинялся Я отчитал от одного до трех с интервалом в секунду И сделал предупредительный выстрел Второго арестовал за нарушение права в камданском Так как ларек не является домом. Все, Ты предупредительный выстрел сделал в чела, блядь, а не в пол Или же в потолок пол ты въебал чела после отсчета, я тебе говорю. Еще раз говорю, я сделал выстрел в пол. Если у тебя проблемы со зрением, носи очки либо линзы. Ты говорю, въебал чела после отсчета. Мне логи поднять. Для Еще тебя, чел, говорю, который находится у себя в помещении в, рис, в момент по рейда, который пол, не сопротивляется, ничего такого не делает противоправного, не дает тебе никаких поводов и оснований брать, сука, и расстреливать его в затылок. Да, смотрите. Вы утверждаете то, что вот это проторонил он дверь трану, естественно. Ну да, он выбил дверь, он обыскивает. К этому претензий ноль, никаких. Ну да. Я ларек выкупил. Недвижимость тоже такая. Я могу ее обустроить как захочется. Но вы не имеете права ломать, вы должны сначала постучаться, все остальное. И еще раз тебе повторяю. Ты сколько, ты, блядь, всю жалобу одно и то же мне говоришь. Ларек, это не дом, дальше что? Спасибо, кепка, блядь. нарушали правила комендантского часа. Нет, не нарушили, мы не находились на улице. Зато мы находились не дома. Смотрите, Ларек у нас не считается дома, у нас э, переживать сейчас можно только либо на вокзале, либо дома. Не, я вас понимаю, то, что типа любой там, мусор, какой, я не знаю, коробка из-под холодильника, как вы сказали, можно считать как домом, но э, в реальной жизни представьте, типа, вы за это платите там за аренду, за свет и все остальное там. Хотя этого даже нету. То есть вы проживаете в коробке, это можно, но нелогично. Тем более, по правилам. То, что вы взломали дверь тараном, это тоже бредло, потому что вы улетаете там, если вы, ладно, если вы там люди с дружим, это одно, но вы улетаете в лариок тараном. Понимаешь, Я Ваня? вижу, что люди нарушают правила комендантского часа. права Там, не помимо него, спецназ там или ОМОН стояли спокойно с нами беседовали. Я единственное, что сделал неправильно, возможно, я когда заболел, я вышел в каче там за 4 минуты до его конца, рядом с ювелиркой врач стоял, я попросил у врача вакцину, короче, а там стояли, ну, прям вообще все сливки спецназа, единственный, кто ко мне придрался, но по факту, типа, а чё я сейчас по улице бегаю, это вот другой спецназовец, потом я когда домой забежал, у нас там потолпились, человека 2-3 Постояли, посмотрели, поняли, что там ну, ловить у нас нечего. Помоги, и влетает это, этому это человеку, вот... Что, Смотрите, товарищ почему Ларек это правда не является домом, это считается как обычная торговая местность. По РП это даже в правилах написано, что ларьки и что-то в таких фургонах, что-то могут арестовать спокойно. Иск... Исключение гараж, квартира или дом Где вас не могут тронуть? А меня не арестовывают. Поэтому... Меня ёбнули вместо того, чтобы арестовать, понимаешь? Потому что ты Интересно. не вставал лицом к стене Ты не подчинялся требованиям сотрудников А, а ты как, не видишь, Знаешь, что я, я развернулся и, и пошел к стене И ты берешь мне, сука, и стреляешь нет, в спину нет, ты стоял на месте У тебя не было причин ты меня расстреливать месте, Я тебе, нет, не понимаю, Про... потому что Потому что ты тупой, блядь, я как пробка не беспросветная, понимаешь? Вот а почему идет, ты этого это? не можешь понять. Можете, блядь, скинуть в Дискорде, нахуй, я просто его завалю, нахуй. Он будет валяться, блядь, на жалобах, нахуй, и ныть. Ну, завали что, меня жалобами, давай. Блядь. Завали жалобами. Это все, что ты можешь, сука, сидеть и плакать жалобами. Не можешь принять тот факт, что ты дебил, блядь, беспросветный. Тебе, сука, говоришь то, что ты по правилам полицейского, если нету никакой угрозы, ты не должен чела расстреливать в спину. Ты этого, сука, тупой баран не можешь понять. Для этого предназначен какой-нибудь шокер, дубинка, наручники и арест палка. Если бы у меня был ствол, который я направил на тебя... И начал бы стрелять То тогда, да, хоть в меня, не знаю, ракетницу Возьми пульни Еще раз говорю, ты, возможно, вооруженный человек Находящийся в ларьке да, Я не могу да. знать, есть ли у тебя оружие или нет Пизда Ну так обыщи ты, подходи, ты стоишь на месте, я тебе говорю с оружием Встань лицом к стене Отчитываю с одного до трех с интервалом в секунду Ты меня игнорируешь Делаю вот так вот предупредительный выстрел Ты игнорируешь, я имею право тебя штопнуть в соло? Что ты не реагируешь на все мои пытаются. А, так он в соло, И кстати, у тебя, был, получается, ребят. РП-то -РП я развернулся, в конце пошел к стене. Ты мне берешь, разряжаешь в спину обойму почти. Не. Что нет. А, то а есть, буля, подожди, буля, стойте, серьезно? стойте, у меня вопрос знал, То спасибо. есть, если я сейчас открою демку И на демке не будет того факта, что Даже после отсчета я пошел и развернулся Начал идти к стене То, что в меня начали стрелять А если я сейчас открою и не увижу этого э, Вот, э, то, то, то что дальше? Давайте так сделаем Вот, Иван будет сейчас Как разбирающий эту жалобу. Давайте идем где три человека могут сидеть а, я три, так понял Извините, что, что, нам, что мы можем, вам, не не понять, и помочь, помочь? Нет, просто кочмучец жаловался сначала на то, что он живет в ларьке. Мы объяснили, Ну да, мне объяснили администраторы, того, стало... но раз так считает не один админ, а двое уже, то о чем мне спорить? Но у меня претензия да. касаемо того, что чел на менте берет, расстреливает, когда он может взять и посадить тебе за неподчинение. В и еще раз тебе говорю. Он тупой слишком, я его замучу пока что, ребята, извините. А, смотрите, да и по сути на свою завалить данную, ебаный нахуй. Словесно, блять, не можешь выиграть спор, нахуй, начинаешь, блять, ну, Так ты ж перебиваешь, бледота тупоголовая, сука, боже, дебил, дедомовский уебок. Боже, ты перебиваешь, боже, сука, с тобой разговаривать невозможно. Рейд у него будет, у сейчас ускорбление. Но я тоже как бы оскорблял. Так что, хз. Ну вот смотрите, Фрик. у него фриполис и солорейд. Нет, не фриполис, а солорейд и фри килл. Значит, фрикил, Я так понимаю, ваш как администратор немного не справляется, я могу помочь, если а, следует. Ну вот, давай, мне помог. Алло, долбоёб! <пошелок> долбоёб, алло! Подождите, успокойтесь. Рацию закрой, нахуй, обезьянный доносок. Значит, что ты, блядь, свой микрофон проглотишь, дебил? Подожди, блядь, сиди, нахуй, заменителем голоса, еще что-то выебуешься. И что дальше? Хорошо, стоп, подожди. Маргинал, блядь, донос. Маргинал, блядь, это имя той бабы, которая тебя, нахуй, с живота выпнула, долбоеб. Напоминание роднее, ебать, ты надолго отлетишь. Смотрите, да. Я в то сижу, а ты очень надолго отлетишь. Обезьян, так у тебя не донос. только мут, понимаешь? Помимо того, что с слетишь, помимо а. того, что ты с админки слетишь, ты еще блядь, в бан отправишься. Алиса, а не, зам... не замолчите, дайте мне сказать. Я так понимаю, администратор не справляется, я могу помочь, добрый. день. Привет. А, Помощь, Нужно как добрый пройти? У меня была проблема, мне подсказали два администратора, что а, у него не будет а, фриполиса, вот, и то, что он посадил 5.11 блядь. правила, почитай Бибезяна. Вот. Смотрите. А... Правила администратора, прочти. А, подожди. с человеком, я вам выдаю мод а, до конца разбора, потом я его. Вам... Спасибо огромное мне что-то затупило там Привет. меню так теперь э... так вот а, проблема в том то что я думал что я могу проживать в ларьке на рынке администраторы мне объяснили что это дома не считается нас могут арестовать за нарушение правил каче вот все к этому у меня нет претензий у меня осталась претензия к тому что он залетает, ставит лицом к стене двух челов, он в соло выбивает двери пока остальные просто стоят смотрят на нас без всякой подготовки к рейду. Затем он ставит лицом к стене моего сожителя мой сожитель становится, а я, ну, я тупо не понял сначала, а что такое, что произошло, как бы, мы вроде бы стояли, все нормально, а потом раз, нам дверь выбивает один чел. И он в итоге выбивает дверь, ставит нас лицом к стене, зачем, почему, непонятно, у нас не нелегало, ничего. Ну, думаю, ладно, он отсчитал 3 секунды, а к этому моменту я уже начинаю поворачиваться и идти к стене. Вместо того, чтобы меня арестовать за неподчинение... Я бы с этим более чем был бы согласен Он берет просто безоружного чела Который не представляет никакой угрозы Который ничего такого не делает противоправного и похожего на угрозу жизни сотрудника, он берет его нахуй расстреливает. И у меня претензия к этому. Сидит мне, понимаете, всю жалобу, либо толдычит одно и то же, что ларек это не дом, ларек это не дом. Теперь он говорит то, что вот я не знаю, что у тебя в этих... в кармане, в инвентаре смотреть, и так тела, далее. Я не могу утверждать, что у тебя нет оружия. Ну так взял бы и проверил, в чем проблема. Либо отпиздил бы дубинкой, заковал бы в наручники и проверил бы на оружие тебе ничего не мешало этого сделать тебе ничего не мешало этого сделать спасибо еще раз закончится. вопрос Подставили лицом к стене в ларьке да, ставили лицом к стене и к моменту уже отсчета на 3 я в этот момент уже начинаю разворачиваться и медленно идти к стене я ничего не делаю такого и мне разряжают с оружия в спину Хотя должны были меня отпиздить палкой. Я тут вижу 7.4, ой, 7.4 у этого человека 7.4, но ему было выдано. Также у него я вижу Solar Ray, то что он к вам в одиночку забежал, э, понимаю, так понимаю, в ларек э, и поставил вас лицом к стене. Я то, могу стене ошибаться, таранта, я на всякий чтобы... сейчас демку остановлю и по посмотрю тот момент, когда он зашел. Если там Хорошо, он был не один, то, то словом... тогда отмените ему. Далее хочу признаться, что я немного затупил и не записал тот момент, когда я показывал демонстрацию. Но вы ее сами видели. Можете отмотать ролик просто назад и пересмотреть. Он заходил один и рейдил нас один. Итог такой. У него нарушение правила фрикил, а также соло рейда. У меня нарушение правила оскорблений. Сначала хотели оскорбления нам дать обоим, но я попросил ему не давать оскорбления, потому что я как бы сам перешел первый на эти оскорбления, и я тут, по сути, один буду виноват. Хорошо. Сейчас мне выдадут наказание. Чтобы вы не думали то, что меня тут одного блять покрывают, а Челика всех неугодных на кого я покажу пальцем бань из удачного отдыха. Все, вы можете выходить, вам. вам прямо <с сейчас. Да нет, давай уже сейчас, сейчас, сейчас. Ну, это удачно. Вы да, я я выйду сразу. Удачи. Получается, получается 30 минут. Добрый день, Курбалынский. Ну что там с баном, когда мне будет бан? Все, я вам выдумал. Точнее, как ну, сейчас. Оскорбление, вот да, все. все. Так вот, почему я прошу выдать мне Долива? Чтобы у вас не было желания писать комментарии, мол, вот. Челиков банят, всех на кого-то укажешь пальцем и так далее, а тебе никакого наказания не дают за нарушение. У меня было нарушение, нарушение правила коммуникации. У меня чела хуями крыл, говном поливал, срал его, на чем свет стоит. Вот и наказание. Это, конечно, не прикольно, но, увы, я вот так вот только общаюсь с ними. Ну вот конкретно с такими людьми. Я не знаю, как по-другому. Военные забыли, если вы. Да, блять, у нас паца, а мы здесь. Называем такси. Понял. Какой по по по прыгай. Черт, вот. боли, блядь. Садитесь. К стене. В стене. К стене. Извиняюсь. Простите, пожалуйста, меня. Я... Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Не дома. Я сотрудник ВСБ, я проверял. Проверяю, проверяю сотрудник, как они работают. Удостой. Может... А Форму покажи свой значок и удостоверение. <связь> Ой, блядь! Убедительно, вполне. Извиняюсь, простите, пожалуйста. Всего доброго. выкидывай. Вышел, покажите мне, пожалуйста. Ебать, сайга, сука. Ты шо на охоту собираешься? На блядь. Опа, блядь. Да, он в этот момент уже меня заметил и начал на автомате от меня убегать. Но я приблизился к нему на нормальное расстояние и сказал ему стать лицом к стене. К стене, стоять! Алло, блядь, ты че совсем... Ага, вот и все. Вот я и нашел дурачка, блядь. Так и знал, что он что-то нарушит. Привет. Привет. Ну здравствуй, у них тоже. У тебя фрикил и феррерп. Фри а, а у тебя, знаешь что? У тебя, разбор, у тебя разбор своей ЖБ, это, адми, это нарушение правила администрации. Ребят, пожалуйста, подскажите, в каком городе находится завод вот с такими долбоебами, откуда их выпускают с одной и той же прошивкой говорить: у тебя разбор своей же жалобы. Причем говорить это в той ситуации, когда никто ЖБ не подавал, у а тебя просто администратор тепнул, чтобы объяснить тебе, какое ты правило нарушил. Далее, когда я с ним достаточно адекватно общаюсь, что он начинает делать? Он записывает демку, чтобы собрать на меня компромат и пойти пожаловаться в дискорд. Это просто пиздец. Я это сразу пропалил, чекайте. Ага, дальше что? Скажешь еще? Ага, дальше криминал-обуз работает, правило. Ага, и? Причина какая? Ага. Нету причины. Ауди, да? Ауди, ага. А у тебя получается джайл. Ага, ну давай-давай. Кто ты? ты? Что? что? Я тебя убил, получ... я тебя убил, да? А что, нет что ли? У меня, демка на, все есть. У меня демка на все есть. А, я тебя убил. Плюс что еще ты говорил? Феррарпа, да? Да, ты не слушался приказов ну, полицейского ну, да, и достал в ответ. Твоего, да? От твоего приказа, да? Ну да, а что? Да. Ага. Ну ладно. Вот. принимаешь Всё. юра, юра, юра, ты мне нужен мне давай, давай еще раз сучу. смотри я не послушал тебя, это феррп приказа твоего, да? еще раз Да. ты не понимаешь, что я тебе говорю, зачем ты уточняешь ты по три раз? ну я еще раз, я еще я еще раз хочу да, я не послушал твоего приказа, ты меня убил ой, я тебя, я тебя убил это фрекилл и феррп, да я тебе об этом и говорю. Это действие, все, это действие все происходило с тобой, да? А, так ты типа демку собираешь, чтобы на меня жалобу накатать. Чтобы типа на я жалобу. Свою, жалобу свою жалобу разбираю. Конечно. Да. Хорошо, я тебя немного разочарую. Я могу так делать, если у меня есть доказательства нарушений. Доказательство нарушений. А это... ты. Уверен, что ты так можешь делать, что... Я уверен, а сам... что я так могу делать. Вот, какой же ты плохой. Ты берешь, над ним угораешь, начинаешь его кривлять. Да, могу еще, но потому что... А как мне с ним еще разговаривать? Я вот дэпнул, я ему пытаюсь объяснить, что он нарушил. Он вместо того, чтобы это принять, он, сука, включает демку и пытается что-то на меня собрать. Какой-то компромат, чтобы меня слить с администратора. И да, я понимаю прекрасно то, что мне за эту жалобу, ну, ничего не будет. Как минимум потому, что я ничего не нарушил. Да, когда я играю на серваке, Нарушения мои если они конечно есть они собираются в какой-то может быть э, список каким-то администратором и выдаются мне наказания за них только тогда когда я уже соберу контент и выйду с сервака то есть чтобы мне просто не ломать запись в них выдают несколько позже чем другим игрокам я помычи помычи помолчи, помолчи. А зачем ты мне рот затыкаешь? Ты меня перерекаешь, обладал. Перерекаешь? Это как? Я тебе говорю одно, ты меня корёжишь. Корёжишь? Да. Я тебя немного покорежил на той заброшке, но потом я улетел на спавн. Это максимум, где я тебя покорёжил, долбоёб. Все, с нарушениями согласен и тебе объяснил? Нет, не, согла... а что не согласен. А не согласен-то? Не совсем твои проблемы угу, ну давай то. Стим 0 554 миллиона пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот один не все ну, что ты на меня демку собираешь совсем ебнулся ты не можешь признать свои нарушения на тебя будет жб накатана что случилось? То есть ты просто мне смотри, угрожаешь жалобой, правильно да, понимаю? Юра. Правильно нет, я говорю просто, что я напишу на тебя жалобу. Смотри, я, у меня это время 23 с чем-то, ну короче, по-игровому. Я был на заброшке, за мной бежит мент. Я заложил в окно, там мента уже в моей боли видимости нет. Я достаю оружие, он залезает, я начинаю с ним гаситься. Я его убиваю. Проходит секунд два секунд 40 он мне, он берет профу админа и тэпает меня и высказывает про эти нарушения он э, заш, он почти подошел на парковку позади банка увидел то что на него бежит полицейский с оружием принялся от него убегать потом когда я добежал до, до той дистанции где он меня хорошо слышит а он был как раз он специально стоял ждал вузы окна заброшки где Хотел залезть и увидел меня то, что я уже достаточно близко. И он тут же развернулся и побежал а, залазить в это окно. Я ему говорю лицом к стене, он не слушается, достает оружие в ответ, когда я уже залез туда и начинает сам по мне стрелять без особых на то причин. Вот. А и, он и что блять? А, подождите, поживите а от вас Администратор имеет холодное право развергнуть если у него есть темка. Все, похавал, молодец. У, него, у вас, да, есть нарушение, но к этому администратору не претензит. Нет, то что он сам разбирает свое же. Ты нет, как? Это не глухой? Это не глухой нет, мне сказали, можно так делать. Если демка есть, при таком условии это работает. А кто-то демки не хочет смотреть, у кого демок нет. Кто-то просто смотрит демку людей разбирать жалобы. Пока даже не человек, я не приходил. Все, я не буду мешать. Че, еще можешь кого-то позовешь из администрации? Я <слес> тво ⁇ все с темностью. 1,550. Ну, давай, жаль, давай, давай 1521. Так, ты все еще хочешь это пойти за... жалобу накатать, да? Конечно. А теперь по какому поводу? <свист> <свист> ну, тебя это не касается. А ты сейчас прям хочешь ее написать на меня жалобу, да? Да, выруби свою некорректную работу по изменению голоса Сначала ты ее выруби Это хоть изменение голоса, но в правилах это не сказано Запрещено некорректное использование Максимум, кто что некорректно использует, так это ты русский язык Короче, я пошел жалобу катать Ну поржи, поржи да, возможно у него дефект речи какой-то, Ну, у меня как бы тоже, я вон почти в каждом ролике, можете заметить, я шепелявлю или же очень и очень около шепелявлю, когда произношу какие-то слова. Я очень пытаюсь как-то четче выговаривать что-то, но не всегда у меня это получается. А в остальном мы с этим игроком сейчас были в относительно равных условиях, его то, что не устраивало, он спросил у другого администратора, ему сказали, что в этом реально нет никакого нарушения, а вот у тебя, дружок, есть нарушение целых двух правил. Его это почему-то не устроило, возможно, даже обидело, и он мне все равно в конце говорит то, что я, ну, все равно сейчас пойду на тебя жалобу накатаю, а вот по какой причине это вообще уже тебя ебать не должно, это я сам там что-нибудь придумаю, да напишу. Как мне после вот такого вот общения с ним себя пытаться как-то сдерживать или же адекватно вести по отношению к нему? Ну, никак. И незачем, потому что чел не ценит тупо такого отношения, которое было в начале, где я просто его тэпнул и объясняю, что не так. О, неадекватное поведение на разборке. Подходишь, толкаешь, но что у тебя жопа горит. Бля, он конченый, отвечаю. Я ему нормально описываю его нарушение. Он... Я на тебя иду жалобу писать. Как только причин для жалобы уже не осталось, я на тебя все равно жалобу напишу. Зачем? Нахуя? Не, понимаешь, на меня по факту бы пожаловались. Как в прошлом случае, когда я чела оскорблял, и там, да, я был виноват, потому что я сам первый начал это делать. Тут, блядь, бок конкретный донатный сидит. Ему объясняешь вот ты тут-то тут-то нарушил, а я на тебя жалобу напишу, а я на тебя жалобу напишу, а, а за что ты жалобный? А это тебя не волнует? Два часа тебе за то, что ты такой ебанат, так бы дал час, если бы ты адекватно воспринял это все. А ну, а как ну, почекать конечно, жалобу сам... на меня? Он в дискорд пошел ее писать, правильно? Правильно, он будет в Discord это подал жалобу, да все может выйти. Если вас будет а -а -а. понятно. А можешь а, сейчас ну, посмотреть, может, есть там дороги. уже на меня жалоба или нет? Блин, стоит говорить, но я не могу этого убедить. Очень жаль, но ничего страшного. Да, меня еще в Дискорде не, не, не добавят как администратора, и при этом жалобу... я отношусь к другой категории администраторов. Слушай, ну, а вот у, у меня вопрос, а он конченый или нет? Он на меня жалобу подал за разбор своей же ЖБ. Я же объяснил вам, что это... Разрешило. А он подал все равно что жалобу это на это меня из-за этого. Ну, сейчас это опровергнут быстро. Если у вас демонстрация... Может показать это смысл Дебил, блядь, что ему ещ сказать? Ну вот реально вот конвейерный болван. То есть ему мало было, что чел, который был абсолютно левым администратором для этой ситуации, он подошел и сказал то, что он может так делать, если у него есть демонстрация. Нет, сука, ему этого мало. Он просто хочет какую-нибудь, блядь, на кого-нибудь ЖБ подать. Это ли не признак конченного да. игрока? Пока что-то никого нету остается мне, знаете, что делать? Только натыкаться на челиков, которые очень рандомно появляются рядом со мной и нарушают какие-то правила. Раньше их намного больше было. Сейчас же все ребята здесь стараются отыгрывать роль. Ну или если не отыгрывают роль, а просто сидят, чилят, например, в банке, общаются между собой. Но как такового противоправного по правилам, они ничего не делают. С одной стороны, это, конечно же, хорошо, потому что, ну... Люди соблюдают правила, ну или стараются их не нарушать. А с другой стороны, это немного плоховато, потому что мне негде набирать контент. Сху -сху -сху. Пиздец, кто ему пробавит? А то же, давай мы машину разовьем Что это было? Блять, что происходит, ебать, какой-то как Бля, ну это вообще не случайно, Но он намерен блядь, это сделал. Что блядь. это за правило у нас по вождению? Он же его конкретно хотел выцелить. Ну камон, если бы он хотел сразу поехать прямо, он бы поехал прямо. Но нет. Он, блядь, взял и, сука, чело въебал на машине. У, водитель. Прикил машины, знаю, он меня заеба украл мед, убил два раза. Ну так, не получил наказания. А ты это запомнил? Ты сейчас сам высказал. Насчет нарушения НЛР. За... Ну так подал бы жалобу. Я уже видел, же, что ты в лог написал про нон-РП ему. Я подавал. Я его могу тэпнуть, выдать вам обоим наказание. У тебя получится нон-РП драйв, ты чела взял, протаранил и убил, что повлекло нарушение фрикела. И у него нон-РП, потому что он садится Стой. в какую-то чужую тачку. На спокойный чах. Так смотри. Куда? Я по факту сбил его и как мог его увидеть. Ну, странно, что ты его не мог увидеть. И ушел? Если ты сдавал назад. Чем ты, -то, интересно, тогда сдавал назад? Парковка. Кто знал бы? Ну, парковка конкретно в то место, где этот чел был. Только ты сейчас сам уже объяснил, что он тебя заебал, поэтому ты его убил. Но я все это вне РП написал. Я его уебашил ПРП. ПРП, ну, нет. Причин, как такой выход не было, чтобы его убивать. Ну, за фрикил у тебя а, там от скорки? До, от 15 до 60, если не ошибаюсь. Ну, я тебе дам 30, потому что ты себя еще и адекватно ведешь. Его я сейчас стэпну. Алло, ну, сигарилла Абьюзер, ну, здорово, у тебя нон-РП. Ответ дай, я тебя сейчас жалить буду за нон-рп. Ну, покурили, можно и разгон дел. Меню. Деларион. 30 минут, нон-РП. Ничего такого не сделал критичного. Нон-РП же там можно 30 минут? Ну да, можно ему 30 минут Джайла дать. Потом дальше идет кто у нас? Мне Диларион, а как его зовут? <плес> ч мне максималку? Зачем давать, спрашивается? Ну, причин нету. Они достаточно адекватно себя ведут. Оба. Один просто молчал. Ну, ч мне с него э, вытянуть? Нечего. не незачем. Я играл? С ними получается, увидел нарушение у одного, другой мне тоже объяснил, что он без причины залез в машину. Я это, в принципе, тоже видел, но я думал то, что. Я вообще думал сначала-то, что они прикалываются, то, что они знакомы друг с другом, а оказывается, нет. Оказывается, тот к нему вообще в машину на покер залез и все, и типа катается. Но давить его в таком случае, ну, это вообще не решение. Можно, например, позвать полицию. Тем более ты находишься возле банка, где постоянно бегает один-два мента.